Почему необходимо заниматься видеомаркетингом именно сейчас? Есть простое правило – догонять всегда дороже. Первым всегда лучше. Вспомните, кто был первым космонавтом – Юрий Гагарин. А кто был вторым? уже большая часть не скажет, так и в видеомаркетинге. Если вы сделали видео по какому-то важному ключевому запросу первый, то кто второй уже не столь важно, потому что ему придется вас догонять и влаживать большие бюджеты, а вы будете продвигаться за счет того, что э, вы сделали видео.